Всем привет, с вами Макс Рипьев, и сегодня мы с вами будем встречать новогоднюю ночь в Дубае. Мы находимся в даунтауне, у нас потрясающий вид на Бурж-Халифу, и абы кто сюда попасть не может. То есть люди, которые тусовали здесь весь день, конечно же, остались. Но весь даунтаун перекрыли, его отцепили заборами, стоит огромное количество полиций. И у меня, значит, здесь вот такой вот зеленый браслет, это браслет резиденции. То есть просто так без него сюда не зайти. И вот это прям была моя мечта, посмотреть, как из Бурхалифы халифы стреляют этим салютом. И они собираются поставить там какой-то рекорд. Ну и, естественно, я покажу весь вайп, который будет происходить в Дубае именно ночью. Будет интересно. А вообще Новый год мы встречаем вот в этом здании. И у него точно такой же прямой вид на Бурж. Вот такой. И там есть терраса, мы сейчас туда с вами поднимемся, и я вам это все покажу. Вот такая терраса, также с прямым видом на бурж, между двумя зданиями, то есть салюты будут стрелять сверху, снизу, в бока, но там еще будет иллюминация. Посмотрим, мы сейчас с вами просто прогуляемся немножко по центру, и вообще поглядим, как это все выглядит. А вообще, сам комплекс... Выглядит очень даже и хорошо. Давайте просто, пока мы здесь находимся, покажу вам, как выглядит этаж с жимом, с бассейнами, с джакузи. То есть все это здесь есть. Сейчас вы это все увидите. И прикольно то, что это, знаете, такая территория, которая, по сути, посреди здания. Детская площадка вот здесь небольшая. Вот такая беговая, мягкая, кстати, прорезиненная дорожка. И здесь вот такой искусственный газон. А вот там вот дальше... Находится бассейн. И прикольно то, что это не нижний уровень, вот там вот территория у дома, а что вот эта вот вся инфраструктура создана посредине дома. То есть под нами паркинг, ресепшн, и вот такая вот часть уже начинается именно... Ну это типа пятый, там шестой может быть этаж, где-то так. Новый спортивный зал, то есть там гантели, здесь беговые дорожки, здесь штука, на которой типа горку поднимаются, велосипеды. Там грифы, в общем, все тренажеры, все что угодно есть. Так как мы занимаемся недвижкой, то в этом доме до сих пор еще есть предложение. Можно купить студию за миллион двести, двести пятьдесят с видом сюда на Бизнес-Бэй. Пойдемте, покажу вам, как выглядит джакузи. И, может быть, получится зацепить бассейн. Нет, закрыли уже все, к сожалению. Ну, в общем, здесь большой треугольный бассейн. И здесь вот такой вот джакузи. Ну а теперь пойдемте прогуляемся туда к фонтанам Посмотрим сколько вообще людей И какая атмосфера Прикольная тема, когда перекрывают центр города Причем именно большую его часть И туда можно зайти только если у тебя есть резидентство Как бы народу очень немного Никто не толпится Ребята вот здесь вот расстелили ковер На лужайке У них здесь потрясающий вид Как бы у нас тоже вид отличный Он находится вон там вот сзади Но мы решили прогуляться Именно дойти до ну, Дубай-мола Просто чекнуть для себя локацию, может быть там будет лучше и посмотреть туда. Мы с вами оказались в центре Дубая, здесь у нас Дубай Молл, Бурж Халифа, Ямар Северс Центр и там позади них фонтаны. И сам по себе центр Дубая превратился в огромную сцену. То есть вот главный герой, из которого будут стрелять. И здесь огромнейшее количество людей, которые пришли сюда в 4 часа. Потому что даунтаун именно в 4 часа перекрыли. И у большинства людей здесь, конечно, нет вот этих браслетов. Есть огромное количество кафе, где депозит стоит в районе 2-3 тысяч дирхам. Это примерно 40-60 тысяч рублей, в зависимости от заведения. Но вид, конечно, здесь будет бомбический. Тут вот люди вместе со своими стульчиками пришли. Так вот, если куда не глянешь, то везде огромнейшее количество людей. Мы подошли к фонтанам. И здесь вообще не пройти к этим самым фонтанам, потому что народу просто тьма. С той стороны там вообще некуда встать. И здесь даже уже пройти, именно туда к переходу не получается. То есть вот такая вот история. То есть здесь вот эта арка стоит. В теории, конечно, можно было бы подойти к фонтанам, но, увы и ах. Поэтому мы выберем место получше. Ну и тут пока народ ожидает, они еще и в картишке подыгрывают. Тут уже все без обуви сидят, как бы. Такая прикольная тема. Резидентский браслет творит чудеса. Ровно через дорогу мы нашли вот такой вот замечательный жилой комплекс. Нам любезно открыли двери. И мы, значит, зашли на территорию. И здесь нет такого огромного количества людей. Здесь есть где присесть даже на тротуарах. У ребят здесь вот такой вот фонтан, и отсюда открывается что? Все правильно. Прямой вид на Бурж. Ровно через дорогу от нее. И тут как бы и лавочки есть, и старбак мы только что посетили. И сейчас будем ждать, когда вот эта вот красота вся начнет сиять, там фейерверки и так далее. До Нового года осталось 7 минут, и мы видим, что на Бурж-Халипе зажгли иллюминацию. Сейчас мы отойдем так, чтобы нам ни одна пальма здесь не мешала. Народ все достали телефоны. И мы сейчас с вами будем наблюдать то, что будет происходить. Пурж Халифа превратилась в самый большой экран в мире. И сейчас должен пойти отсчет. It's time. Welcome. New Year. Блин, ну ребята, конечно, очень заморочены. Короче, ребят, напишите в комментах, как вам вообще зрелище. Сам по себе салют обещает быть очень долгим. В прошлом году он длился 8 минут. Fire шоу продолжается, Бурж-Халифа уже даже и не видно. То есть она вся вот в этом вот дыму от фейерверков. Народ весь снимает абсолютно. А сзади огромное количество людей, которые просто кричат, что-то делают. Но самое главное, что все радуются и все кайфуют. Специально снимал на телефон 4 к чтобы вам все было вот хорошо прям видно, как это есть. Но очень красиво, конечно. Мечта сбылась. Ну, ребята, вообще прям разошлись не на шутку. Офигеть. Это очень круто, конечно. А, плохо, конечно, что прям большое задымление происходит, но выглядит очень солидно. То есть сама здесь. Но на видео ее стопудово. Огромный кайф в том, что салюты в Дубае запускает исключительное государство. Не кто-то там, у кого-то падают эти фейерверки, потом долго по машинам, а в этом, конечно, есть свой кайф, и я даже с этим не буду спорить. Это круто, когда ты накупил салютов, там, и стоишь, бах-бах-бах. И это все, например, в России происходит там в течение часа. Это очень круто. Но здесь это сделано безопасно. 10 минут по всему городу они просто постреляли этими салютами. Все. Народ разошелся, стало также тихо, никто не шумит, не кричит и так далее. И очень круто, что на улицах нельзя пить. Вообще. То есть, поэтому люди просто там, ну... Постреляли салюты, посмотрели на телефон, значит, пообнимались, друг друга поздравили И все, дальше пошли домой И вот мы сейчас, в принципе, тоже идем без шампанского Без вот этих, вот знаешь, поджиганий желаний, там, тушения в этом шампанском и так далее Просто спокойно поздравили друг друга и двигаем назад Вот как бы такой Новый год И мне кажется, что в этом тоже есть своя атмосфера, и это тоже очень прикольно Время 00.28 по сути, народ уже расходится. И сразу хочу сказать, что улицы сразу же начали убирать. Потому что завтра здесь все будет точно так же чисто. Вон ребята перед уборочной машиной идут. Значит, щетками это все и елозят. Все убирает. Хотя еще вот 28 минут, как Новый год, всего. Ну и народ потихоньку расходится. Просто посмотрите, как они оперативно это все убирают. Офигеть! Только что Новый год произошел. А они уже сразу тут просто убирают там в мусорные пакеты. Так, чтобы все чисто было. Вот это, конечно, уровень. Вот это прям уровень. А здесь, посмотрите, ребята, вообще все сразу чуть-чуть-чуть-чуть бегают, носятся. Вот это, конечно, круто. Здесь очень грязно сейчас, чтобы вы понимали. И завтра с утра это все будет ну, просто вынесено. В общем, решение проблемы доставки людей обратно очень простое. Огромное количество автобусов, которые едут в разные точки города. Но не бесплатно, я так понимаю. Потому что так тут подходят ребята, говорят, такси-бас, типа, хотите ехать или нет. Вот. И вот они, значит, подготовленные здесь стоят. Люди идут, садятся и мчат себе там куда-нибудь. В Тейру, на Пальму, в GVC, Мотор Сити и так далее. Ну, блин, насколько организован праздник? Причем он очень короткий, очень дорогой и очень спланированный. А самое главное, что сразу же чистый. Ну и на тачке, конечно, сюда точно не стоит приезжать, потому что движение в центре перекрывают. И резидент, или не резидент. Перед тобой стоит вот такой забор, и ты никуда не едешь. Все. Пробка большая. Не уехать. Я думаю, в ближайшие полчаса вот она так и будет стоять. А вот, значит, место, где мы могли встретить Новый год. Ну, как бы отсюда тоже все очень даже и хорошо было видно. И народ был... Но мы все-таки были именно в первых рядах. Почти в первых. И вообще, сама по себе, даунтаун, конечно, он прям крутой. Здесь все, все, что угодно есть. Вся коммерция, движуха. Нет огромного количества людей. его прям комфортный. Вот. Народ потихоньку разъезжается. Но движение до сих пор пока еще перекрыто То есть отсюда не выехать Не заехать Просто ожидайте это значит обратная сторона господа перекрытого Даунтауна Пробки абсолютно везде Здесь, ну сюда еще как бы надо выехать На самом деле а По той стороне, если вы присмотритесь Вон пробки а Там дальше, ну короче везде Везде пробки Вон там вот огромная просто пробка стоит по направлению сюда. Ну вот, в принципе, и закончился праздник, товарищи. Город рассосался по пробкам. Народ расходится. Надеюсь, что вам понравился Новый год в Дубае. Понравился именно залп из Буш халифы И моя мечта исполнилась. Надеюсь, ваш тоже. Вы кайфанули. И всех вас Новым годом. Подписывайтесь на канал. Удачи вам, всех благ и пока!